Привет, меня зовут Ярослав, ты на канале Сквозь к Звездам. Сегодня запишу видеоролик об МММ, расскажу две ошибки, которые чаще всего встречаются у участников, с которыми задают мне вопросы, и расскажу, как вообще на них можно реагировать, как можно их избежать. Так, заказал я вот, мы видим 890 монет Трон, не знаю, как быстро они мне придут пару минут назад я буквально это сделал, пока что даже помощь не переместилась сюда, в основное поле, но думаю это все произойдет как обычно быстро, если же конечно какой-нибудь из участников, ну так сказать не затупит, потому что в последнее время стали появляться прецеденты, когда заявки люди что-то не оплачивают, что-то они тянут, я не знаю почему это происходит, но даже некоторым участникам уже блокировали кабинет, и это первая проблема, с которой мы сталкиваемся. По какой-либо причине, не знаю, может они в МММ «Призм» участвуют и привыкли, что там второе получение, вторая половина помощи ну, приходит в течение 15 суток. Может они думают, ай ладно, зайду там когда-нибудь через 3 дня, через 5 дней и посмотрю, что у меня там, пришло мне поручение или нет. Нет, ребята, этот проект работает не так. Тут мы создаем, оказываем помощь. И вот буквально за первые пару часов мы уже можем оплатить ордер полностью на 100%. То есть проплатить две заявки. Чтобы избежать блокировки своих кабинетов, вы или чаще заходите в свой личный кабинет. Ну вот просто реально сидите у монитора с телефоном и проверяете, обновляете страницу. Ну буквально там каждые полчаса, каждый час. Чтобы, во-первых... Других участников не заставляет ждать, ну давайте уважать друг друга. И чтобы ваш кабинет не заблокировали, потому что потом вы забудете, проспите, интернет отключит, и все, кабинет заблокируют, а поддержка тут отвечает не очень быстро. Поэтому или так сделайте, или на почту, к которой привязан кабинет, включите уведомление, чтобы вам приходило каждый раз уведомление в телефоне, что вам поступило новое письмо, и вы будете смотреть, ага. МММ-трон, MMM все, заходим в кабинет, предоставляем помощь, потому что и тормозится все получается потом кабинеты блокируются тоже начинается и паника у тех у кого заблокировали они вроде ой мы не знали там какие-нибудь оправдания придумывают и также вышестоящим людям или тем кто помогает им общаться с поддержкой тоже это головная боль и лишняя трата времени ну давайте ценить тоже и свое время и время администрации чтобы проект работал ну как на мази чтобы у него все было вторая проблема с которой ну почему-то стал люди я не понимаю вообще как так происходит есть фонд трон сюда мы перевозим 3 процента от своего депозита который мы будем делать как вычислить 3 процента от любой суммы например у нас 1000 монет 1000 монет мы хотим проинвестировать как вычислить 3 проценты 1000 монет надо умножить на 0, целых или запятая 0,3 я один вел у нас получается 30 монет. Если у нас сумма 5987, мы также умножаем на 0,01, что-то у меня 0,1, на 0,3. Получается 178 монет, мы должны отправить вот сюда, вот этот фонд. Очень часто люди отправляют сюда, путают с предоставлением помощи, не знаю, с чем они путают, но сюда отправляют там чуть ли не основной банк весь свой. Что в этих случаях делать? Если вы еще не нажали на кнопку «Предоставить помощь», ну, не создали заявку там, да, а не внесли сумму, которую вы хотите оказать помощь, не нажали следующее то тогда пишите в поддержку и ждите, пока с вашей проблемой разберутся. Если вы уже нажали «Предоставить помощь», то, скорее всего, служба поддержки в течение двух дней вам не ответит, потому что вот я уже жду третьи сутки, мне пока что служба поддержки не отвечает. И чтобы избежать блокировки кабинета, ну вам тогда надо будет найти э, сумму, которую от вас требуют, ну, то есть ту сумму, на которую вы предоставляли помощь, а лучше в двойном объеме, вот, дозакупитесь закупитесь монетами лучше на всякий случай, чтобы пока вот этот ваш вопрос решается, чтобы вы не простаивали, вы одну помощь внесете, потом следом, как только вы оплатите вот эту предоставленную вашу помощь на 100%, вы можете следом создавать второй депозит, и его тоже оплачивать полностью. Тогда для вывода первого депозита вам уже не надо будет делать реинвест, он уже получается у вас автоматически сделан. По истечении 10 дней вы забираете первый вклад с процентами и потом можете делать еще одну инвестицию и на следующий день или в этот же даже день, но чуть-чуть попозже забирать второй вклад вот, который вы делали реинвестом на первую вашу предоставленную помощь что же делать с фондом на самом деле если у вас есть излишек монет если у вас есть ну так скажем лишние монеты и вы сюда внесли ну допустим тысячу то ничего страшного я думаю что их тут можно даже и оставить потому что 1000 монет, если мы разделим на 30, ну допустим вы каждый раз будете инвестировать в этот проект по 1000 монет, то получится, что этих монет хватит на 33 помощи, то есть вам каждый раз не надо будет а, фонд отправлять 3% от депозита который вы делаете. Посмотреть, сколько монет у вас осталось в фонде. Фонд это якобы ваши монеты, они закрепляются за вами и списываются только тогда, когда вы делаете депозит в количестве 3% депозита. Чтобы посмотреть, сколько монет у вас осталось на текущий момент в фонде, переходим сюда, где бабочка, нажимаем «Трон» и тут есть «Трон фонд». Если будет переводиться на русский, то «Фонд трон». Нажимаем сюда, и тут мы видим, что у меня в фонде сейчас 0 монет, потому что я монеты сюда закидываю только перед тем, как сделать депозит. Я не путаюсь, я лишние сюда монеты не отправляю, мне так удобно. Если у кого-то это вызывает проблемы, то лучше там наперед закидывайте, и потом, чтобы не париться. И перед тем, как вы делаете депозит, у вас тоже выскакивает такое окошко, и у вас вот тут вот у меня 0 стоит, если у вас будут монеты, то вы увидите, сколько монет у вас там осталось. Напоминаю, что минимальная инвестиция в данный проект является монет трон максимальный вывод в месяц 150 тысяч монет трон в предыдущем видеоролике я рассказывал что если вы хотите сделать закольцовку и делать ежедневно в течение месяца депозиты ну вот такая закольцовка на каждый день и у вас нет партнеров это чистый пассив то вносите не более четырех монет потому что если внесете более то у вас уже вывод в месяц составит более 150 тысяч и у вас какие-то монеты тут лишние останутся, они перенесутся на следующий месяц, ну там буквально пару дней вам придется подождать и чтобы не было таких проблем, то не более 4 тысяч, ну или делайте по 8 тысяч, но не каждый день, а через день, я думаю суть вы уловили. Вот такие вот две проблемы было. Это то, что люди не спешат оказывать помощь. Хотя, если вы хотите, чтобы вам оказывали быстрее помощь, чтобы вы создали заявку, она тут появилась, и вам сразу ну, перевели монеты в кошелек в ближайшее время, то вы тоже постарайтесь исполнять свои обязательства быстрее, и тогда другие участники будут относиться также. Я не знаю, вот мне пару человек вообще отправляло очень долго. У меня уже была такая мысля, что, блин, пометить их, и если они мне попадутся, то я им также буду долго переводить. Мне не то, что срочно нужны эти монеты, но это реально, вот если кому-нибудь показываешь, да, как работает проект, то немного затягивается процесс презентации именно. Ну и в любом случае есть участники, которые 50% уже внесли, а остальных 50 процентов у них нет. Я, конечно, понимаю, что это их проблема и что они виноваты, что не докупили монет или инвестировали очень много. Но некоторые люди реально надеются на эту помощь и когда ее не оказывают сутками, это печальное событие. Ну и фонд Трон. Если излишек монет ввели сюда и это не критично для вас, если вы в любом случае будете делать депозиты, вам же в любом случае потом сюда надо будет заносить монеты. Если у вас были не последние монеты, то я думаю, может кто-то примет для себя такое решение Не переживать, не загружать службу поддержки, не загружать вышестоящего Просто эти монеты у вас там на перспективу останутся и будут списываться с каждым вашим депозитом Конечно, если это последние монеты, которые у вас были Или у вас остались монеты, которых недостаточно для предоставления помощи то не надо нажимать на кнопку «Предоставить помощь», создавать ордер, а потом писать в техподдержку. Вы напишите в техподдержку, пусть вам вернут ваши монеты на кошелек, если они это сделают. Случаи были, сразу скажу, монеты возвращали, но поддержка вот третьи сутки мне пока что не отвечает. Не знаю. И все. И потом только предоставляете помощь. На сегодня все. Вот а, заявка моя пока даже не переместилась сюда, в главное поле. А, как всегда, под этим видеороликом будет проходить розыгрыш первым 10 участникам, которые напишут комментарии по теме данного видеоролика и в конце укажут свой кошелек Tron. Те получат по 10 монет Трон в подарок от меня. А также для своей первой линии, кто зарегистрировался по моей ссылке, у кого в моей странице, вот если мы в личный кабинет перейдем, нажмем «Моя страница», и тут вот я вижу почту человека, который меня пригласил. Если вы тут увидите вот эту мою почту, li1ilsobakalist.ru, то вы можете принимать участие в этой акции. Если вы еще не зарегистрировались в проекте МММ MMM Трон, то можете регистрироваться, все ссылки находятся в описании. Итак, первым пяти моим партнерам, которые состоят у меня в первой линии, 5 первых человек, кто станут менеджерами 10. Это также можно отследить на моей странице. Вы сюда заходите и у вас тут должен оценка. Вот так вот переводится на русский. Если на английском, то это great. Вот тут будет написано, если у вас станет статус 10 менеджер или более, получите от меня по 200 монет именно 5 людей, которые первые достигнут этого статуса из моей первой линии. То есть, как только вы достигаете этот статус, вы пишите мне в Telegram, ссылка на мой Telegram также находится в описании, пишите свою почту «Привет так и так, я достиг статуса 10 менеджер» и если вы один из пяти первых участников, получите 200 монет каждый, каждый вот из пяти участников получит 200 монет. Очень большие планы у меня на этот проект, он отличные результаты показывает на данный момент, и я думаю, что если мы будем развивать эту систему, то она проработает там не месяц, не полгода, речь реально может идти о годах, но это только если мы будем вместе работать с вами на благо этой системы. Поэтому участвуйте в конкурсах, в дальнейшем по мере развития проекта, если все будет хорошо, то и конкурсы будут для моей вот первой, а может даже и последующей, линий увеличиваться и я буду радовать активных участников сюрпризами до скорых встреч